Храм в убуде. Лечит раны, храм в Убуде, Млечной праны не убудет. Млечной праны не убудет, Лечит раны храм в убуде. Отдых нынче всем приятен, Что ты хнычешь, как дитя, Или чувство поразило Там, где пусто прежде было, И по жилам побежало, Что пронзило едким жалом, Что пустилось, да в припляску. Сделай милость, слушай сказку. Лечит раны храм в убуде, Млечной праны не убудет.